Друзья, всем привет! Погода у нас сегодня хорошая. Мы сегодня сделаем обзор цен. Начало месяца. Давно мы уже э, не делали никаких роликов, не выписали видосы, потому что фактически не хватает времени. Разгребаем все, что было после дождя. Был сильный ливень, но вот сейчас пытаемся наверстать упущенное. Ребят, всем привет! Ну и давайте начнем встречает нас nissan x автомобиль 2015 года 1 миллион двести девяносто пять тысяч неплохая комплектация рейлинги летняя резина литье хром ручки повторители в зеркалах руль неполный я имею в виду мультируль сзади метла тоже chrome идут накладочки смотрится отлично Далее еще один экстрел стоит, тоже на литье. То есть этот стоит на родном литье, этот не на родном. У него уже установлены сонары, камера заднего вида. Тоже рейлинги, хром, ручки. Кожаный салон. Но знаете, у них кожа, он такой дермантиновый Подогревы идут зеркал. У этого, кстати, тоже. И этот автомобиль стоит тоже 1 миллион 295 тысяч. Сонарочки тоже есть есть спереди на переднем бампере далее идет Honda Fit Shuttle автомобиль автомобиль 4ВД 14 год полтора литра 635 тысяч рублей он стоит тоже очень популярный автомобиль но на замену ему наверно пришел обычный Honda Shuttle есть гибриды но гибриды неполноценные есть как это 4 воды ну соответственно есть просто передний привод ребят следующий это уже идет кейкар 357 тысяч рублей дайхатсу мув в принципе одно и то же что и subaru stella 357 тысяч рублей 2015 год 07 бензин автомат в короче говоря в принципе есть все то есть стандартная комплектация литья нету резина лета. Крышка багажника, задняя дверь, идет пластмасса. Кстати, крылья, по-моему, тоже идут пластмассовые. Да, дальше пошло железо. Машина закрыта. Кстати, время, время 9 утра, продавцов еще очень мало. Поэтому сейчас начнут они подтягиваться, будем открывать уже автомобили. Рядом пробокс, пробокс то же самое, что и саксид. Саксид темно-синий цвет. комплектация самая простая не вижу цена цены нету honda shuttle вот я о чем говорил да то что вот он fit shuttle вот уже honda shuttle автомобиль 2016 года хорошая комплектация датчик при столкновении стоит японский регистратор туманочки без литья обвесы Гибрид есть гибрид, есть гибрид 4ВД есть соответственно передок. Стоит 790 тысяч. Сузуки Альта это уже новый кузов, новая морда 4 воды 2015 год. Ребята, это один, это один из самых дешевых вообще автомобилей на рынке свежих годов кузов конечно альта изменился рядом стоит toyota wish уже стоит рестайл сзади спойлер Рестайл, смотрите здесь топарики идут такие диодные ну идут уже повторители в зеркалах заднего вида на 13 год 18 есть двущественные моторы все места аукцион руль кожа кожа рожа литье на 15 туманочка 847 тысяч рублей рядом смотрите стоит honda grace 14 год гибрид черный цвет полтора литра друзья автомобиль хороший надежный Но вот почему-то как-то их если честно не особо спрашивают хотя такой полноценный гибридный седан то есть есть гибриды передний привод гибриды 4 воды есть не гибриды рассматривайте покупки данного автомобиля. рядом Фит, наипопулярнейшая и скажем так модель автомобиля берут их очень хорошо и очень часто красный это комплектация с на литье с обвесами спойлер у него немного другой идет э, красная строчка на сиденьях идет полный мультируль но Эска она конечно дорогая стоит автомобиль 738 тысяч и спойлер обратите внимание да такой спойлер на автомобиле, не знаю, видно вам, не видно вам. То есть вот просто сравните на Эски и посмотрим на другом фите. 738 тысяч. Это у нас Toyota Corolla Filder, универсал То есть есть просто Corolla Axio, да, у них морда одинаково, салон в принципе тоже одинаковый, просто это универсал, удлиненный такой кузов идет Зимняя резина, без литья, хорошая комплектация, датчик при столкновении, оценка 4 балла, цена 780 тысяч рублей. Но здесь вот что-то написано. Лежит аукционник, повторители, туманки. Есть гибриды, есть передний привод. Есть 4 ВД. Автомобиль. То есть их берут хорошо. Как и, как и семейные да, автомобили, ну и также для работы. Камера заднего вида, метла, задний спойлер, снизу катафоты. Вот многие просят показывать, да, примерно, как машина выглядит. Ну вот, давайте я вот стою, там метр восемьдесят один, да. Вот, примерно вот так выглядит автомобиль. Ладно, какой еще интересный автомобиль? Этот кикарчик мы показывали, снимали. Стоит Toyota Rush. Есть Дайхацу Бего, есть Тереус. Но Терриус в таком кузове это уже идет левый руль. Тоже такой мини, мини наверное, паркетник. Да? Зеленый цвет, аукцион 4 балла. Городской такой автомобиль, наверное, он больше подойдет для девушки. летняя резина давайте посмотрим насколько здесь резина стоит 215 65 на 16 задняя часть автомобиля полноценная запаска кстати в последнее время это очень важно да все приезжают хотят в запаску потому что японцы не знаю то ли на удешевление сделали то ли на облегчение если честно я не знаю в общем в автомобилях идет в основном ремкомплект они а запаски аукцион 4 балла так одиннадцатый год полтора литра они все идут на 4 воды ксено ну в принципе в принципе есть все 879 тысяч рублей и установлена написано заводская сигнализация на автомобиле смотрите вот еще один стоит вот как раз о чем я говорил да то был рашек а это Бего. все то же самое этот автомобиль 2008 год ну и соответственно цена у него будет подешевле тот стоил 859, да, по-моему, этот стоит 727 тысяч рублей. рожок такой. Очень удобно, кстати, где-то выворачивать, поворачивать. Да, то есть вот этот рожок он видит переднее колесо. Черный такой перламутровый цвет. Повторители. Хром ручки. Салон тряпка. и смотрите куда японец воткнул камеру заднего вида в спойлер эти бегло ребят nissan но 15 год дик с это turbo 98 лошадиных сил есть не дик с комплектации Санары аж 8 штук давайте посмотрим салончик начнем с задней части автомобиля смотрите сколько мест и какая частота в автомобиле Дверная карта пластик, небольшая тканевая вставочка. Здесь подстаканник, колоночка. Видите, продавцы поприходили. То есть, в принципе, можно открывать а объем багажного отделения. Ну, в принципе, сами все видите. Кстати, запаска в есть есть. Есть передний привод, есть 4ВД. Но ну, если автомобиль 4ВД, здесь стоит ЕВД. Красивый такой шикарный цвет. Машина немного пыльная, да, но тем не менее все равно все переливается. Кстати, рестайл, да, пятнадцатый год. Автомобили есть на климат-контроле, как этот есть без климат-контроля. Давайте покажу сейчас со стороны водителя. картоночки, чтоб не пачкали значит корректор фар датчик движения по полосам отключение антибукса система ай стоп включение датчика пред столкновения руль идет обычный пластмассовый мультируль вот он стоит датчик вот стоит японский регистратор 4 камеры они выводятся на зеркало пробег у автомобиля тысяч. давайте посмотрим сколько здесь места. место поверьте здесь здесь много а у нас сейчас идет поиск нота. Вот нашли нашему подписчику Nissan Note в хорошей комплектации. Попытаемся. Да не попытаемся, а с ними, наверное, про него обзорчик более подробный. Кнопка старт, стоп. Кстати, автомобили а, идут только с кнопкой. То есть на ключе автомобилей таких нету. Ладно, значит, 15 год. Дик С. Дик С. Цена. Сейчас узнаем цену. Забыл. Цена за этот автомобиль 545 тысяч. Toyota Siementa, новый кузов, автомобиль 2016 года. Есть гибриды, есть не гибриды. Данный автомобиль гибрид. Посмотрите, как выделяется морда, как выделяется передний бампер. Автомобиль 7 мест, 937 тысяч. Задние двери боковые, они идут сдвижные И салончик у нее довольно-таки интересно Но, к сожалению, продавца еще нету на данный автомобиль открыть его не сможем рядом стоит рактис автомобиль 4 воды серый цвет как видите повторители повторители 4 wd с кнопки 15 год 678 тысяч рублей далее у нас идет кейкар это наверное самый самый популярный кейкар которого которого все хотят honda nvgn nvga называют уже по-разному это идет рестайл пары линзы туманки видите шестнадцатый год десятый месяц самая лучшая комплектация датчик света датчик дождя антипогревочной системы, система система распределения тормозных тормозного стиля короче говоря чего здесь чего здесь только нету кстати стоит он 465 тысяч рублей там его открыли дверная карта пластик тканевая вставка здесь такие вот вставочки интересные обратите внимание двоечки какие сидушки идут с кожаными вставками чистый ухоженный салон климат-контроль климат-контроль вот здесь так понимаю USB на зарядку идут вешалочка мультимедиа система какая-то клевая модная вонючка зеркало какое-то модное такое здесь повесили посередине идет подлокотник потолок автомобиля автомобиля идет черный потому что это уже рестайл по месту ну, по месту естественно здесь осталось все так же, как и было. И смотрите, вот опять, ребят, кейкар, да. Вот, давайте так. Смотрите, какой маленький автомобиль. Какой маленький автомобиль. И сколько много места сзади. Офигеть. Смотрите, сзади как выглядит. Багажное отделение, сидушечки, они у нас ездят. Видите, багажник сразу у нас увеличился. Отделение. Вот видите, запаски нету, да, идет насос, идет донкрат, идет, короче говоря, идет ремкомплект. И вот здесь такая ниша, ну, тоже довольно-таки вместительная. Опа, подвинули. Тут даже коврик лежит можно сесть посидеть не испачкаем в руль идет кожаный, идет полный мультируль идет круиз-контроль вот такого плана спидометр кнопка старт стоп зеркало здесь у нас идут ручки ну смотрите сколько сколько места в автомобиле очень много аирбэки идут в стойках раз airbag два airbag ну соответственно в руле airbag и соответственно здесь у нас тоже идет airbag подушки безопасности -й год четыреста шестьдесят пять тысяч рублей а далее то есть рядом стоит suzuki вагон r это гибридная версия так называемый гибрид да? 15 15 год система star-stop подогрева передних сидений осекление защиты от ультрафиолета abs EBD вспомогательная система торможения 315 тысяч рублей тоже такой недорогой недорогой бюджетный сейчас общий вид общий вид n charge ну, давайте немного салона тоже смотрите сколько сколько много места ну конечно вот допустим если сравнивать с нвг да, то <со> <со> вагон он просто отдыхает хотя места тут много но именно по комплектации по оснащению подстеканник подогревы руль пластмасса магнитофон обычно идет а зато есть климат-контроль ручник идет на женой на автомобиле здесь тоже подстаканник верхний бардачок нижний бардачок неплохой кейкар за 315 тысяч рублей suzuki хаслер мини джип мини хаммер его называют 14 год turbo бензин автомат 4 воды максимальная комплектация литье зимняя резина туманки низ белый Крыша черная рейлинги модно это модная такая накладочка спойлер suzuki Хаслер. за ним стоит еще один 14 год 07 бензин автомат 4 воды и тоже это максимальная комплектация красно-черный мини джип 2008 год turbo 07 механика 4 в.д. 490 тысяч рублей джимми suzuki джимни перед ним еще один наипопулярнейший кейкар берут их очень хорошо очень часто лично мне вот этот автомобиль очень нравится это дайхацу мира с 14 год автомат 4 воды 315 тысяч рублей 140 идет свободно автобус такой toyota рабочий автомобиль 15 год движка полтора литра 4 в д комплектация неплохая две печки камера заднего хода 690 тысяч рублей на этой стоянке продавцов еще нету поэтому открывать не получится грузоподъемность 700 килограмм литье летняя резина Стоет Олетайс. 15-й год, полтора литра, 690 тысяч. Зеленый цвет, 620 тысяч рублей. 2018 год. Автомобили такие, ну я вам скажу, подвезли. То есть раньше это была какая-то диковенькая, их было по всему Владивостоку, по пальцам пересчитать. Сейчас они начинают появляться на авторынке зеленый угол. Но, как видите, он тоже закрытый, открыть не сможем. Ладно, рядом стоит suzuki а соль автомобиль 2017 год 1 и 2 бензин автомат 4 рб галите гибрид 735 тысяч ребят шикарный автомобиль нам он тоже очень нравится в плане езды экономии комфортности двери боковые сдвижные бесключевой доступ кожаный мультируль мультируль полный бандит комплектация самая такая модная еще одна соли стоит 15 год 4 воды гибрид литье туманки спойлер 625 тысяч honda везель кроссовер для девушки кроссовер так ну цены здесь цены цены цены у нас нету зато есть аукцион 4 балла есть гибридные версии есть передний привод есть автомобили 4 в.д. давайте посмотрим мини грузовичок стоит по моему уже как-то снимали его вот застоялся почему-то он может кому-то нужно значит хайджет. грузоподъемность 350 килограмм бортовой грузовик состояние смотрите запаска есть он на литье на летней резине плана салон машина закрыта кстати магнитофончик у него стоит как в мире есть там toyota pixis родные которые стоят 17 год 660 автомат 4 воды 599 тысяч рублей ну и давайте еще рядом вот такого красавчика захватим 16 год 660 он идет на коробочке аппарель пониженная блокировка 535 тысяч рублей то здесь можно а, он тоже идет бортовой, да. Здесь можно натянуть тент. Ну и аппарель. Сузуки Кари, 350 килограмм грузоподъемность Nissan DS, еще один кейкар. Ну, комплектация попроще, 338 тысяч рублей. Без климата они есть на климат контроле. Toyota Aqua, полноценный гибрид, белый цвет. Белый цвет. Сейчас год посмотрим, но ну, это свежий год. Свежий в плане, я имею в виду, рестайл. 15 год. Ж салон. Туманочки, фара. Стоит одна линза стоит 715 тысяч рублей кстати ребят честно да вот ценник ценник подрос на автомобиле то есть подросла иена подрос доллар и ну, где-то наверное, два-три дня назад немного подняли ценник. кто на 10 кто на 15 кто на 20 тысяч рублей Порте четырнадцатый год 575 тысяч аукцион 4 балла кузов в принципе целая пробег 89 тысяч тоже хороший такой семейный автомобиль вот мы его э, постоянно рекомендуем допустим девушкам да с, там с ребенком с двумя детьми ну, реально очень очень удобно дверь боковая идет сдвижная а то с левой стороны идет всего лишь одна дверь но поверьте места в этом автомобиле очень много вот есть порте э, порта есть toyota Spaid. В принципе, они одинаковые автомобили. Полноценный автобус. Ну, в принципе, они есть. оксе да, есть Ноухи. Можно сказать, все то же самое. Все практически одинаковое. Миллион триста пятьдесят пять тысяч рублей. Есть просто передний привод, есть 4 воды Данный автомобиль шестнадцатый год. Кстати, моторы, да, у них идут 1.8. Гибрид 1.8, бензин автомат, G-комплектация, 2 электродвери, 2 печки, круиз контроль. То есть неплохая комплектация. Toyota Vitz, двигатель литровый, 15 год, бензин, автомат, рибеки, корректор фар, все есть. 478 тысяч. Тоже бумажка постелена, можно сесть, посидеть. Ткань, пластик. Давайте посмотрим, что по месту в автомобиле. Сначала почувствуем себя в качестве, в качестве пассажира. В принципе, места довольно-таки много. Мультимедиа система, климат. Ну не климат-контроль, просто печечка крутилочки. Вот здесь, давайте как это назвать, что-то сюда можно положить, что-то сюда можно положить какие-то японские бумажки. Еще там что-то. Дуйка, да? Печка, обогреватель, охладитель и так далее. Солнцезащитный козырек, зеркала здесь нету, подсветка идет салона автомобиль на вариаторе ручник отключение антибукса здесь идет два подстаканника руль идет обычный пластмассовый спидометр на 180 toyota виц вот такого плана автомобиль тоже ну, знаете это женский женский автомобиль значит 15 год 1 литр 478 тысяч вот рядом еще один стоит четырнадцатый год, комплектация Джавелла покручем 478 тысяч. Он закрытый, открывать его не будем. Те джавела. Ребят, смотрите, и Toyota виз. Toyota виз это уже, ну новый скажем так автомобиль до да, автомобиля 2017 года двигатель полтора литра и внимание вид гибридная версия 17 год полтора литра гибрид 695 тысяч рублей лобовое стекло родное датчик датчик при столкновении, туманки литье летняя резина повторители хром накладки бесключевой доступ в автомобиль ну кузов кузов такой же но зато гибрид таких гибридов можно сказать нет вот сейчас поговорили поговорили по моему один или два на дроме стоит багажное отделение ремкомплект швы заводские идут по жопе камера заднего вида задняя часть автомобиля идет полный мультируль дверная карта сидушка кнопка старт-стоп, подключение датчика движения по полосам пробег 45 тысяч 180 чаш эко пвр режимы климат-контроль туманочка на ну, туманочка здесь ставили ручник все где положено Ну да как бы тойоте плюс видно сделали гибридного напоминаю семнадцатый год полтора гибрид 695 тысяч смотрите ребят еще вот один toyota tank черный цвет туманки ходовые огни ключики нам дали сейчас откроем покажем двигатель литровый 2018 год 69 лошадиных сил камера заднего хода электродверь, дверь старт-стоп трк of 670 ой 607 тысяч рублей давайте наверное, с багажничка начнем с багажничка с багажника а не с багажника дверь задняя пластмассовая багажное отделение мы как-то делали небольшой кратенький обзор на такой автомобиль поверьте здесь салон как он только не трансформируется и что здесь я не знаю здесь наверное жить днем можно но это комплектация попроще без климат-контроля у нас обзор был в комплектации с климат с климат-контролем камера заднего вида установлена второй ряд сидений как бы давайте наверное разуюсь я так понимаю сейчас вот эта сидушка водительская она отодвинута до конца разуюсь тут чисто не будем пачкать посмотрите посмотрите сколько места в автомобиле ну понятно то что сидушка эта у нас сейчас наклонена вот, вот так я наверное, пересяду чтобы было более более точно понятно потолок крыша высокая ручки очень удобно держаться картонка вот показываться как трансформируется задний ряд сидений ниша тоже ниша что-то можно сюда положить очень удобно есть проход на первый ряд сидений электростеклоподъемники заводские шторки встроены монтированы Далее, что тут у нас? Очень удобно поручень держаться, заходить, выходить из автомобиля. Так, выходим. Выходим, дверь закрываем. Дверь. Дверь идет с подтяжкой, да? Ну-ка смотрим. С подтяжечкой. Да. Правая дверь у нас идет с электроподтяжкой. А левая дверь у нас, как написано, должна быть электро. Да, левая дверь электро со стороны пассажира не знаете что здесь нравится вот эти вот подстаканники так сейчас вспомню как они трансформируются Да, вот так то есть ты сначала выдвинул у тебя здесь как бы бутылочница вот эту обратно засунул и у тебя сюда ну знаете продается такой вот там кефир молоко короче говоря что так что-то квадратное сюда влезет здесь сделано как под кожу центральная панель консоль торпеда но это пластик еще раз повторяю есть автомобили на климат контроля они конечно выглядят намного симпатичнее так ключи нам дали сейчас пойдем открывать все автомобили нет все открывать не будем если будем открывать все получится очень долго кнопка старт датчик при столкновении тот же самый подстаканник руль идет обычно управление музыка спидометр 180 печка все это показывал по месту по месту для пассажира для водителя поверьте ребят места очень много в автомобиле не каждый полноценный автомобиль до да, в плане он того же самого, Фита, Аксел, Приуса, сравнится с кейкарами, и тем более с Танк. Но Танк это уже, как бы, наверное, не кейкар, да, двигатель здесь литровый, но все равно ближе, наверное, такой автомобиль идет кейкарам. Пищалочки установлены. Так, закрываем. Напоминаю, Тойота Танк, 18-й год. 1 литр 69 лошадиных сил 607 тысяч рублей так вот стоит порт -E, это spade стоит spade стоит давайте попробуем может откроется точно открылся порт -E, spade как я и говорил такой женский автомобиль да, для семьи с детьми сейчас покажу немного салон в плане именно Объема руль обычный, мультируль, крутилочки, включалочки. Я имею в виду печки. Боковая дверь идет электро. То есть она открывается здесь, она открывается со стойки. Пробег 35 тысяч, множество подстаканников, ниш, всяких разных полочек. Чего здесь только нет Ну, по большей части. Хочу вам показать именно состояние состояния до да, Сзади сколько места. Смотрите, сколько места. Очень удобно для семьи с детьми. Кнопочку нажали. Дверь почему-то не открывается. Почему не открывается? Не знаю. Возможно, аккумулятор плохой. Сидушка трансформируется, превращается в столик. Под ниша, все есть. Ну и давайте багажное отделение посмотрим. А, кстати, она может быть просто отключена. Поэтому не открывается багажное отделение тоже довольно таки неплохого объема то есть и коляска и какой-нибудь детский велик небольшой сюда влезет ну сидушечки естественно у нас все равно трансформируются, спинки откидываются toyota spade закрываем кнопочку нажимаем уши автоматом складываются ну, соответственно, замок у нас замки закрываются. Пятнадцатый год, полтора литра, пятьсот пятьдесят тысяч рублей стоит прям целая грядка филдеров давайте просто пробежимся по ценам посмотрим значит филдеры 14 год гибрид гибрид 680 тысяч тысяч рублей с туманочками белый цвет следующий тоже гибрид 14 год 665 тысяч рублей тоже белый далее серый четырнадцатый год уже 680 тысяч рублей следующий белый 14 год 685 тысяч рублей этот год год год год ну это уже рестайл год не вижу 875 тысяч рублей да вот многие спрашивают чем отличается рестайл от до рестайла вот он стоит рестайл вот он стоит до рестайл и давайте посмотрим сзади как они отличаются рестайл другие стопори. ну соответственно здесь тоже тоже все по-другому ладно следующий серый цвет тоже гибрид все автомобили гибридные ну, здесь цену еще не поставили видимо он подошел недавно напоминаю то что ценник немного все-таки подрос на автомобиле рядом стоит prius рестайл тринадцатый год с комплектация 865 тысяч рублей mitsubishi delica d5 тоже такой легендарный автомобиль бензин 2.4 и 2011 год 1 миллион триста двадцать тысяч рублей но делики бензинов это наверное сейчас роскошь да какая-то редкость их очень мало на авторынке в основном продаются все все дизеля такой полноценный микроавтобус внедорожного внедорожного класса за 1 миллион триста двадцать тысяч ну вот у нас уже автомобиль такой премиального класса да это можно назвать более миллиона даже более двух миллионов данный автомобиль это toyota harrier стоит 2 миллиона 100 тысяч рублей обвес моделиста фары линзы туманки передняя камера я так понимаю камера у него в круг литье родное зимняя резина по бокам тоже обвесы вот они камеры салон кожа сейчас попытаемся попытаемся его открыть посмотреть задняя часть автомобиля надо вот как-нибудь добраться, до да, полноценно про них рассказать. То есть гибриды, они идут и 2,5, есть двушечные, двушечные, там просто стоит Wolf Matic. То есть есть гибридные версии автомобилей, есть не гибридные версии таких автомобилей. Пока, пока не открывают. Так, ну данный автомобиль это 2 литра, 4 воды. А сел, да, аккумулятор? Ладно, сел, значит, сел, просто покажем вам, ребят, салончик. Какой он шикарный здесь. Потом уже полноценно сделаем на вот такой автомобиль. Обзор. Боже, пластик мягкий, центральный дисплей, консоль. Смотрите, какой огромный монитор. Багажное отделение. Так открыть не получится машина стоит плотничком кстати машин много выбор большой машин хватит всем дверная карта пластик кожа электростеклоподъемники всевозможные системы электро руль идет кожаный полный мультируль круиз-контроль Видите, дверь открыта, капот открыт 180 черный потолок солнцезащитные козырьки черного цвета зеркало с подсветкой подсветочка вот еле мигает у нас батарейка у нас села ну по месту по месту что тут рассказывать вам по месту автомобиль такой премиум класса места в нем довольно таки довольно таки много здесь у нас идут всевозможные бардачки подстаканники такие модные климат-контроль как видите электронный jbl Опа. аукционный лист 66 тысяч пробег по кузову автомобиль целый. Ну, мелкие какие-то косочки. Вот эти вот А2, А2, А1. Небольшой где-то сколик, наверное, на лобовом стекле G нарисован. Беспроводная зарядка на телефон. Ну, к сожалению, работу тоже сейчас проверить не проверим. Потому что, как видите, автомобиль не заводится. Внутри находится внутри находится прикуриватель. Ладно закрываем автомобиль ставим все на место клемма была у нас снята это suzuki scudo 15 год комплектация с люком фары линза туманки литье летняя резина лейт-брейс миллион триста восемьдесят неплохая комплектация кожаный салон черный цвет из кудиков тоже таких автомобилей мало правой руки левый руль пожалуйста много нам завозится леворуки в основном Запада, если честно, они приходят такие прям в печальном состоянии в плане ржавчины а Так, 2015 год, 2,4, 1 миллион триста восемьдесят тысяч. Рядом стоит крузер Прада, 15 год, 2,7. Есть 4-литровый, но 4-литрового не везут, потому что Пошина просто космос. Покупать их никто не будет, хотя автомобили очень-очень хорошие. 2 миллиона триста сорок тысяч. Правый руль настоящее японское качество. Друзья, ну машины вам показали. Как видите, движение есть. Машины постоянно выезжают, машины покупаются, продаются, покупатели. Покупатели тоже ходят. Машин очень много. Еще раз повторяется что стоят уже мест, не знаю, не хватает. Стоят вдоль дороги. Вот машины стоят, вот стоят. Как бы все все забито с парковкой. здесь если честно тоже проблематично встать место найти покупателю приехать да и на бывает тут кружимся прям по 10 минут ищем место где становиться рынок работает рынок никуда не девается не делся вот еще автомобиль стоит вдоль дороги а кстати таких автомобилей ну мало хотя спрашивают их очень часто у вот ценника вижу по моему 460 тысяч стоит автомобиль вот погода радует да, после дождя разбила дорогу сильно, прям на зеленый угол. Одни яма на яме. Тут сейчас проедем. Вон, покажи яму. Сейчас, кстати, на выезде, да. Там прям такая яма огромная. Открылся портал В другой мир, наверное. Вон, что творится. Здесь как-то пытались сделать дорогу, всыпали, засыпали. Как бы... А сейчас мы пристегнемся, чтобы не было пика. Мы же по правилам ездим. У нас на рынке зеленый угол, в конце рынка, внизу построили жилой квартал, называется, так и называется, зеленый угол. И вот люди каждый день вот по вот этим вот ямам ездят. Ездят домой, Вы посмотрите, что происходит. что делали, что не делали. Толку нету. Зато подвиг. смотрите, как идут, да? простые жители у нас ребенком идет по бордюрке кое-как одеваться некуда надо идти домой Там кстати вот то что, да, то что построили не ни автобусы ничего туда не входят то есть у кого у кого машины нету добираться туда очень очень проблематично кстати смотрите вот тоже вдоль дороги стоит серзет да такой популярный автомобиль но их очень мало цена у него 760 760 рублей. ну и вон у нас вот этот портал, да, вот въезд на рынок, на Зеленого угла самая разбитая дорога. ну там реально, если сейчас а, вот это все дело провалится, там ну, в прямом смысле слова там портал, да машина целиком просто провалится. Ну, вам наверное не видно отсюда. да нет, отсюда не видать. короче, короче, очень глубокая яма. ладно, на сегодня все. всем пока. всем пока.